Прости ты, бес! Да я отработаю этот ствол, без! Хочешь, до смерти рабом твоим буду, без! Мои люди не жрут наркоту, потому что наркота превращает человека в животное. Человека я еще мог бы простить животное никогда. Рассуди сам, хрусталь! Ты нажрался дори, схватил у меня ствол, начал махать его в ночном клубе. Тебя приняли менты. В результате я потерял ствол а ты спалил канал, по которому железо шло ко мне. Потому что ствол был мирной. Я без хрусталь. Без. Разве я могу просить такое? Без. Пуля не тратьте. Забейте. Тело жжет. Бес. Бес. Бес. Бес. Бес. Бес. Без. без! без! без! без! без! без! Ну, Лопаты сожгли? Да. Давай в город. Тот человек, за которого Рашид звонил из Москвы, ну, по поводу стволов, он уже здесь. Я с ним стрелку забил, в санаторий маяк через час. Почему в санаторий? Да ну, он завис там. Типа здоровья походу поправляет. Кто такой? Рашид сказал, рабочий человек. Спец по заказу? Ну, типа того. За ним шлейф, как за Бен Ладена. Mm -hmm. Давай в санаторий. Рега, здорово. Ну вот как и обещал, привел к тебе человека. Я бес, слышал? Да мне все равно бес ты или пиноке. Мне за тебя сказали, сказали, что ты можешь. Если можешь, мне надо. Я могу. Только у меня не супермаркет. Я за тебя не знаю. Если хочешь, взять у меня железо скроси. Ты что, покерист, что ли? У меня серьезный бизнес. Некоторые не выживают рядом со мной. Ага. Я готов иметь с тобой дело, но я должен знать, кто ты, с кем работаешь. Ладно, говори с Рашидом. Рашид за меня сказал. Рашид сказал, что ты валишь людей. А вот за это Рашид ответит, чтоб не трепал лишнего. Рашид знает мои правила. Ладно, если не получается, у нас с вами контакты, давайте забудем. Ты в армии служил? Служил. Где? В спецназ ГРУ. Чуть типа в Чечню ходил? Ходил куда надо. Стрелял. Стрелял. Не промахивался. Не <как> промахнулся? Хотя а что, две жизни, а? <как> Убери. Что тебе нужно? Два калаша, Макаров, четыре гранаты. Деньги со мной. Подмогай тут пока пару деньков я с тобой сам свяжусь угу, давай все сделал ну проверил его по базе санатория он москвич, Овчинников Сергей. Ты что, прописку хочешь? Зачем мне его прописка? Что еще? Пробили его по базе Министерства обороны, как ты просил. Он там есть. Спецназ ГРУ, как ты и говорил. В 2000 ушел в запас. Но... Но? Пальчиков его в базе Минобороны нет. Отсутствует. Что это значит? Пальчики обязаны быть у всех бойцов спецназа в обязательном порядке. Регистрируются отпечатки пальцев, а у него их нет. Это значит, что человек серьезный. Раз мог свои отпечатки каким-то образом изъять из базы, чтобы не светились, понимаешь? Да. Серьезный человек. Пиноккио. Ну-ну. Добрый день. Ну и где он? Вы-то что молчите? Ну, скажите хоть что-нибудь. Овчинников Сергей? Да. К стене. Ну что, наркоту сам сдашь? Или как? Да нет у меня никакой наркоты. Хм. Начинайте обыск. Ну что, Овчинников, приехал к нам из Москвы наркотики сбывать? Или здесь прикупил? Я не употребляю наркотики. Я занимаюсь спортом, товарищ следователь. А полкило героина, которую у тебя под матрасом нашли, это что? Сувенир на память о ростовской здравнице? Это не мое. А чье? Не знаю. Может быть, горничная у меня под матрасом его прятала? Ух ты! Пинкертон! Ну сейчас мы рассмотрим все версии Пинкертон. Мы с тобой найдем этих мать твою бары, которые население травят. Ну, у кого наркоту убрал? Я уже говорил. <Слышко> Он уже третий день в несознанке. Ужас! Ребята так раздухарились. Я давно уже не видел, чтоб так били. У него уже там печень, наверное, всю растоптали. Адвоката не требуют? Какого адвоката? Он там мама сказать не успевает. Приводит к следователю. Тот сразу ему вопрос в лоб. Наркота твоя? Нет. Ах, нет? Сразу В печень. И так бьют по 8 часов с перерывом на обед. Три дня. Может, он герой? Я не думаю. Был бы он внедрённый мент, давно бы уже сознался. У нас героев нет. Ну и в Москве тоже нет. Ладно, хватит, отпускай. Как скажешь. Здорово, брат, живой? Да. Узнал, что ты к мусорам попал, пришлось денег немного занести. Так что ты теперь мой должник. Тебе сейчас отдай. Сколько вносил? Да ладно, я ж по-братски. Железо для тебя лежит. Так что приезжай сегодня в шесть вечера к старым гаражам на Королева. Семь штук горина. сигаря есть? Дай скурить. Замучился там без курина. Дай зажигалку. Хотел тебя спросить, твои чётки, они ведь не мусульманские, да? Буддистки. Что, буддист, что ли? Самая правильная религия. Пустота снаружи, пустота внутри. Нирвана. Нирвана, да? Ладно, буду в шесть. Не волнуйся. Тебе нельзя. ты ж буддист. Смотри. Стволы чистые? Чистые и безгрешные. Считай, ты их в роддоме купил. Номера есть? Уже нет. Пересчитай. Всем оставаться на места. Оружие на землю. Спалились? Оружие на, на землю. Выпьи, на землю! Выпрям на землю! Все, все! Оживайте. А -а -а. Ну просто отлично сработали. А -а -а. <с Эх, с нас бы банкет. Даже Фу. приказано чать вас в аэропорт. Как в Голливуде. Лужи крови и прострельная грудь. Вы себя с такими примочками кинозвездой не ощущаете? Ощущаю. А Сашка Гандибура, ну который в вас стрелял, так он три раза автомат проверял перед выездом. Все боялся, чтобы боевыми не зарядить. Москва, товарищ капитан. Я Владислав Алексеевич. Живой? Ага, живой грязный. Весь в краске. Все в порядке? Так точно. Погиб при сопротивлении органам правопорядка. Отработал, молодец. В городе не задерживайся, чтобы ни одна живая душа тебя там не видела. Быстро в аэропорт. Подожди секундочку, сейчас Анатоль Максимович трубку передам. Серега, поздравляю от всей души. Да, все знаю, жду тебя в Москве. Угу. Так, Владислав Алексеевич, ну-ка, давайте еще раз посмотрим, что у нас по кесарю и его банде. Ну, подождите, Анатолий Максимович, дайте дух перевести. У меня каждый раз как будто как микроинфаркт, когда ребята из операции выходят. 15 лет на службе, привыкнуть не могу. Волнуюсь. Давай, давай. С меня тоже требуют результаты. Без лишних привлечений. Как тебе сказать? Жаль, вернуться нельзя. Я бы одному местному менту черепушку бы проломил. Всю печень отбил, гад. Да вломит ему Серега, не переживай. Марина-то знает, что ты уже в городе. не -а. Я ей сказал, что улетел на две недели в Прагу. В срочные переговоры с конторой по закупке холодильной техники. Она же до сих пор не в курсах, что ты мент. А я мент? А кто что? Не знаю, ем с криминалом, сплю с криминалом. Если по моим мозгам судить, то я давно уже не мент. Да, что у нас за жизнь? На работе по легенде, дома по легенде. И жена без права знать, за кого замуж вышла. Она имеет право. Право любить, родить и варить. В смысле? Борщи, что ли? Ага, -а, в этом самом смысле. Она начнет права качать, пойдет на выход сразу. И жестко, жизнь жестче. Зайчик. Константинна, доброе утро. Простите за ранний звонок. Это Сергей. Я только что вернулся из командировки час назад. Марина дома нет. Она не у вас? Ну, извините. Извините, я сказал. Да нет, я подумал, может быть, вам плохо стало, и она к вам поехала. Ну, извините. До свидания. Костя, привет. А, здорово, Кутепов. Чего не спится? Случилось что? Мне нужно узнать, где сейчас находится один номер телефона. Номер я дам. Это нужно мне лично. Лично, Костя. Сделаем, диктуй номер. Да, Костя. Гостиницы на Покровке, точнее, не могу. Сейчас там? Да. Спасибо, брат. Доброе утро, ребят. Кто старший? Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Тебя как зовут? Меня Сергей. Очень приятно, Михаил. Раньше в милиции служил? Ну, допустим, служила, а что? Тогда все поймешь. Мне нужно узнать, в каком номере сейчас находится эта женщина. Это личная просьба. Ты понял? Понятно. А номер зарегистрирован на эту девушку? Я не знаю. Кутепова Марина. Если ее в вашем компьютере нет, пускай девочки посмотрят на фотографию. Но если это гость, мы как бы не имеем права разглашать информацию. Миш, ты меня не понял? Я же сказал, это личная просьба. Я же не вешаю вам лапшу на уши, что это типа оперативной необходимости. Просто это нужно мне лично. Сереж, давай с тобой сразу так договоримся, чтобы здесь, в гостинице, проблем не было. Ладно, какие проблемы? Просто быстро и тихо. Посмотри, ладно? Хорошо, я узнаю. Служба безопасности отеля. В Косинице пожар. Срочная эвакуация. Откройте, пожалуйста. СТУК <как> В э! э! Эй! Что вы себе я... Ключи от квартиры где? <св ơi> Если оказался в лучшем а не уточняется и говорится лишь полноминированную способность совершать пустыть поступки, не признавая при этом солнцевую тупость. В теории самая тупая ситуация... 20... Кесарь, я могу накрыть всю среднюю полосу России. Это большой бизнес. Ты меня понимаешь? И ты, и я, мы оба будем в шоколаде. Но это может быть только в одном случае. Если у тебя есть канал из Таджикистана. Я же сказал тебе, канал есть. Я даю тебе 10 кило белого в месяц. Тебе мало? Это уже хорошо. Но я хочу, чтобы ты привел меня к таджикам. Я хочу знать их. Зачем тебе это? В нашем бизнесе это опасно. Лишние контакты, лишние связи. Работай со мной, и все будет. А я буду откровенен. Если с тобой что-нибудь случится, я не хочу потерять канал. Мы же все под богом ходим, Кесарь. Я приведу тебя к таджикам, а ты меня кинешь. Зачем тебе я, если у тебя будет с ними связь напрямую? Кесарь, мы работаем на доверии. Я открылся тебе и жду того же от тебя. А кинуть тебя? Я не сумасшедший. Кто кидает Кесаря, тот долго не живет, верно? Правильно, Тихонов, правильно. Дави его на канал, дави. Ладно. В этом есть логика. Поехали. Сейчас. Куда? Ты хотел посмотреть на канал? Uh -huh. Сегодня мы принимаем посылку. Через два часа. Хочешь все увидеть своими глазами? Поехали. В следующей посылке придется ждать два месяца. Отлично. А где это? Поехали, узнаешь. Внимание, говорит первый. Всем постам группы прикрытия. Они отъезжают. Второй четвертый следуют за ними. И только осторожнее, ребятки. О ходе маршрута сообщать каждые пять минут. Ну, с Богом. Тебе бы, Серега в опере о Какие люди на тонущей шхуне! Сереж, ласково, попроси девушку исчезнуть. Девчонки! Я вас не представил, это пацаны из моей фирмы. Лучший менеджер России по холодильной технике. Ребята, это девчонки. Налетай. Да. Поздно уже, Сережа. Нам надо поговорить. Ах, так да. Девочки, не no. сходите, попудрите носик. У нас тут выездное заседание порткома. Лучше mm. вам этого не слышать. Ладно, мы скоро вернемся. Я к вашим услугам, господа. Итак, что у нас на повестке дня? Строгий выговор без занесений или еще... Я бы на твоем месте протрезвил, Сережа, и побыстрее. Разговор серьезный. Окей. Вот, Анатолий Максимович, он уже так несколько дней пьет. А у меня уважительная причина. Это мы знаем. Когда последний раз ты разговаривал с Тихоновым? С Тихоновым? Когда из Ростова прилетел, он меня в аэропорту встречал. А после этого? После этого нет. О чем говорили? Так, просто треп. Понятно. он что-нибудь говорил тебе о своем последнем задании? О задании нет. Ты уверен, что он тебе ничего не сказал о Кесаре, например? Я же сказал нет. Уверен? Поехали с нами. Его нашли вчера ночью в районе Обросова в поле с перерезанным горлом. Тихонов внедрялся в банду Кесаря. Мы были очень близки, чтобы накрыть канал поставок героина из Таджикистана. Кесарь вывез его Обросова встречать товар, а там чисто поле. В общем, группа поддержки не смогла ничего сделать. Кто-то сдал Тихонова? Кто-то из своих? Вы что думаете? Это я его сдал? Я? Вы что, с ума зашли, что ли, а? Мы из службы собственной безопасности. Просьба всем оставаться на своих местах. Где рабочее место Кутепова? Ну, здесь. А в чем дело? Стол осмотрите. А где его компьютер? А в этой комнате запрещено пользоваться компьютерами. Как вас там, товарищ? Небезопасно, знаете ли? А где хранится информация об агентуре и операциях? Да. Анатолий Максимович, а вы в курсе, что там происходит? Что именно? Там бригада из СБ пришла, перетрехивает у Кутепова все на столе. Ну, про это я знаю. Ясно. А как же я? А мы? Нам не надо знать? Саша, против Кутепова возбуждено уголовное дело. У СБ есть информация, что он крышевал группу предпринимателей, вымогал деньги. Хм. А если это оговор? Если. У них есть факты и свидетели. А сам-то он чего говорит? Сам? Я бы хотел его послушать. Но он в розыске. В бегах. Скажите, а когда вы видели Кутепова в последний раз? Две недели назад. Да. Вы с мужем не виделись две недели? Мы поссорились. Вы знаете какие-нибудь другие номера его телефонов? Нет. А вы? Нет. У Сережи один телефон. Может, он вам звонил? Нет. Может быть, вам звонил? Нет. Нет. Сережа вообще мне редко звонит. Ну, хорошо, мы проверим ваши телефоны. Может быть, кто-нибудь от него звонил? Друзья, например, с просьбой что-нибудь сделать? Либо передать ему? Нет, никто не звонил и не просил ничего. Передавать Я вообще не понимаю, что здесь происходит, а? Мариночка. Послушайтесь вашу маму. Сядьте. А что ваш муж рассказывал вам о своей работе? Ну, о заданиях, например. Каких заданиях? Вы что, не знаете, что ваш муж кадровый офицер милиции? Сережа, Что? Офицер? Вы что-то путаете. Мой муж никогда не был никаким офицером. Где, по-вашему, он работает? Он торгует холодильниками. Это он так вам сказал? Это я всегда знала. Значит, вы утверждаете, что ваш муж не оставлял на хранение деньги и оружие? Какие деньги? Какое оружие? Какое вообще отношение с Серёжей имеет ко всему Сережа. этому? Он имеет ко многому отношение. Очень ко многому. Здорово, Каторжник. Привет. Знакомься. Это Алексей, опера из Краснодара. Мы его вызвали к тебе, потому что в Москве его никто не знает, будет у тебя на подхвате. <как> Никого из наших прикрепить к тебе не могу, сам понимаешь. Что на базе? На базе сидит бригада из СБ. изучает каждую запятую в твоих рапортах. Трясут всех. Ребята за твою семью, в общем, всех. СБ вообще в курсе, во что мы играем. Не -а. СБ не в курсе, СБ ищет тебя всерьез. Шеф устроил так, что в операции знаем только двое, он и я. Для всех ты мент, который пытался крошевать группу предпринимателей, потом спалился, ушел в бега. Ладно, здесь все, что мы имеем на кесаре, изучайте. На подготовку к операции даю три дня. И вот еще что, Сережа. Когда будешь все это читать, помни, что нам сейчас плевать на кесаря, на все его каналы с героином. Главный его человек в нашем антеле. Залезешь к нему и достанешь мне этого человека. Ясно. Ладно, Леша, пусть он без особой надобности из квартиры не высовывается. Его сейчас ищет вся милиция Москвы. Сходи в магазин, купи ему шоколада и йогурта побольше. Он любит, я знаю. Вы прям прямо как мама, товарищ подполковник. А кто же я? Мама и есть. Давай. Может, все-таки не сходится на улице? Владислав Алексеевич же просил? А свежий воздух, ты знаешь, как он полезен для человеческих мозгов? Ты знаешь, что каждый пятый в России не доживает до 60 за нехватки кислорода? А я думал, за водки. Не путай водку с кислородом. Так, что это за краса? Екатерина Самохина, любовница ага. Кесаря, 22 ага. года, приехала в Москву из Перми. Кесар купил ей машину и снял для нее квартиру. Когда не с ним, тогда тусуются с его кредиткой по клубам. Насколько она в курсе его дела, вопрос спорный. Думаю, не особенно. Да, и вот еще что. Судя по всему, она увлекается фотографией. Ребят снаружки несколько раз видели ее с фотоаппаратом. В рапорте отмечено, что камера не любительская, а для профи. Супер. Я хочу, чтобы ты последил за ней пару дней. Есть. И вот еще что. Чтобы у нас с тобой было полное взаимопонимание, командую парадом я. А это значит, что все планы операции начальником озвучиваю тоже я. И только то, что считаю нужным. А ты молчишь в тряпочку. И валяешь дурака, если тебе задают вопросы. Есть. Ну что, какие мысли? По ситуации будем действовать. Чего? Мне нужен план внедрения. Какие планы? Вы что? Мы не знаем, с кем мы работаем. Сережа, ты за кого меня принимаешь? Ну сами посудите, у нас в отделе крот. Если это так, то вы все давно уже под колпаком. Он может прослушивать вас в кабинетах, он может прослушивать вас даже дома. В такой ситуации, чем меньше вы и шеф знаете, тем лучше. Риска меньше. Значит, я прихожу к Анатолию Максимовичу и говорю, здрасте, товарищ генерал. Так мало так, дожили, кутепов никому не верит, в том числе и нам с вами. Так, что ли себе это представляешь? Нет, ну в чем-то ты прав, конечно. Да я абсолютно прав. Я о себе тоже думаю, уж извините. Я иду на внедрение под своим именем, да? Ф да я 10 раз буду перестраховываться в такой ситуации. Ну а ты что молчишь? А что я? Я это. Понятно, сбились. Ладно. Я попытаюсь убедить шефа, что так лучше, но если он пошлет меня, ты подумаешь и завтра представишь мне план. Да. Мы же тоже понимаем твои риски, хотим подстраховать своей страны. Ладно, все, решили. Давай. Кесар сейчас в отъезде, да? Значит, Катерине предстоит длинный и скучный день. Завтра снова сядешь ей на хвост. Будешь докладывать мне о всех ее перемещениях каждые полчаса. Понял? Ух ты! Да? Так мы начинаем? А как же Владислав Алексеевич? Он же должен утвердить план операции. Чудак ты парень. Победителя не судит. будет качественнее, если свет будет отражаться с потолка. Спасибо. А вы фотограф? Не, я так баловал, скажем. Можно? Садитесь. Я посмотрю. Отличная машина. Очень хорошая матрица. Я Сергей. Катя. Очень приятно. Катя, меня кинули. Должны были с другом обмыть его новой Бенджи. Но с утра на него наехал налоговая. Представляете? Теперь он отбивается, а я должен сам придумать, как скоротать этот вечер. Сочувствую. Катя, с чем вы занимаетесь по жизни? Если судить по вашему взгляду, то вы, скорее всего, врач. Это еще почему? Потому что, когда вы на меня смотрите, я жутко волнуюсь. С детства боюсь врачей. Но если честно, что вы делаете в этой жизни? Пока ничего. Думаю. А вы? А я уже придумал. Я продаю. Что? Родину. Я шпион. Вау. А если честно, то золото риски риски и все такое. Ничего себе. А что это у вас с лицом? А это менты сбили. Нарушил правила пешеходного движения. Ясно. Катя, пойдемте в танцую, пожалуйста. на израильских авиалиниях. Прежде чем выйти с приска, тебя просветят насквозь. Даже если ты в пупок спрячешь золото, все равно найдут. Прости, я вспомнил. Да. Алло, это я. А Сергей пришла просьба. Нужно срочно вызвать наряд омона в Клуб Пять Звезд. С какой стати? Им нужно бросить, что пришла информация. В клубе 5 звезд находится разыскиваемый сейчас кутепов. Они должны приехать сюда очень быстро. Я не понял. Вы что, вы начали операцию? Mm, в общем, да. А согласование? Владислав Алексеевич, у нас горячо, очень горячо. Ладно. Испортил тебе вечер. Может, объясни, что происходит? Они за тобой гоняются. За мной. Не знаю, как они вычислили этот клуб. Мне нельзя выходить из дома. Это был глупый риск. Почему? Что то сделал? Я мент. Вернее, бывший мент. Работал в отделе внедрения. Но это типа разведка, только не чекистая АМВД. Торговля наркотиками, торговля оружием. Вот это моя тема. Нужно было заработать денег? Очень нужно. Я кое-что нарушил. А теперь меня ищут по всей Москве. Круто, а про призки, ты набрал. Не совсем. Я тоже очень хорошо знаю эту тему. Бывал там в командировках неоднократно. Может, ты сейчас врешь? Кутепов Сергей Михайлович. Круто. <Слышь> Слушай, я же там фотоаппарат оставила. Забудь. Возвращаться туда нельзя. Фотоаппарат моя вина. Завтра поедем, я куплю тебе такой же. Идет? Я вообще-то девушка состоятельная. Я тоже парень не промах. Я заметила. Ну и что, куда ты теперь? Есть тут одна хата. В ней как у Христа за пазухой заедем. Ага, вот так, типа на чашку чая. Но если честно, мне бы очень не хотелось с тобой оставаться. На полчасика, да. Угу. Господи, не хочу от тебя уходить. Не уходи. Так странно, знаю тебя всего несколько часов, как будто давно знаю. Ну, может быть, я на кого-то сильно похож. Ну, на кого-то из твоего прошлого. У меня нет прошлого. Мне надо уходить. Может, не надо? Слушай, а может быть, ты все врешь, и тебе было со мной плохо? Дурак. Там дверь закрыта, дай ключи? Нету, потерял. Сереж, я не одна. Я живу с человеком. Он очень серьезный, крутой человек. Он бандит, Сереж. Если я не приду вовремя, у меня будут неприятности. Например. Он очень умный и жестокий. Ему убить человека, как стакан воды выпить. А тебе это надо? Зачем тебе такие отношения? Я провинциалка, приехала в Москву покорять. Без денег, без знакомств, без всего. Если бы не он, пошла бы на панель, как тысячи других девчонок, которые в Москву приезжают. Разумно. Лучше уж один клиент, чем сотня, да? Ты прав. Это тоже проституция. Я тебе даже больше скажу. Он иногда говорит мне спать с нужными ему людьми, я сплю. Он мне снял квартиру на Кутузовском, купил машину. У меня всегда есть деньги. Я откладываю. Отпусти меня, Сережа. Уходи. Это он, только молчи ради Бога. Алло, привет. Да, в салон красоты еду. Угу, хорошо. Он ждет. Ты еще хочешь меня увидеть? Ага. Видишь, она все время старается не смотреть ему в глаза, взгляд отводит. Все смеются, она просто улыбается, вымученно улыбается. Понимаешь? Влюбилась, она не здесь, не с ним. Мысли ее где-то далеко. Я думаю, я знаю, я, Понимаешь? Вы довольны? Доволен. В каком смысле я доволен? Ну, в смысле, все идет по плану? Да, все идет по плану. Она позвонит? Позвонит. Главное, не перетрапить, правда? Ага. А ты психолог. Знаешь, ерунда вся эта твоя психология. Просто она готова. Готова к чему-то большему, чем просто случайный секс. Сладкая девочка? Ты бы не отказался, да? Ты вообще женат? Нет. Ну и правильно. Все нет, Варя, Алёша. Все. Только до двух. Слушай, а тут твой хахаль криминальный. Он ведь вполне упакованный, да? С бабками. А то. У него даже виллы в Испании есть. Он еще себе в Бразилии виллу собирается покупать. А давай его обезжирим. Как это? Ну, сорвем с него денег. Много возьмем. Каким то образом? Я все придумаю. Только ты должна мне немножко помочь. Но информации там разные. С кем он общается, кто его партнеры, ну и тому подобное. М? Эй! Сережа, это же опасно. Ну, не для тебя же. Я все сделаю очень чисто. Это будет ювелирная работа. Угу, ювелирная. Тебя уже и так по всему городу ищут. Ну и что это означает, ты знаешь? Это означает, что не такой уж, что я ювелир. Нет. Это означает, что я допустил ошибку. Это означает, что я очень тщательно проанализировал свои ошибки. И извлек уроки. И теперь я ученый. Там, где я подстраховывался один раз, я буду подстраховываться десять раз. Улавливаешь? Сереж, ты меня любишь? Через 10 минут приедет Руслан. Приведи себя в порядок. Я сказал Централу. Еще раз ты ошибешься в расчетах, я тебя закопаю. Я думаю, он понял. Уже же не хочешь, чтобы его с этих двух дискотек убрали? Вы не хочет, он Забыл, чтобы... как я его из малоских выкупал. Он должник по жизни. Раб. Ты Завтра поедешь в офис самого московскую. Угу. Возьмешь ребят, заберешь наличку. Отвезете в банк. 4 часа они тебя там ждут. Понял. Ты да по смотри, там не зевай. Да все будет в аршуре, босс. Я отвечаю. Отвечаю. Ходишь в последнее время, носом Кто это? Узнаешь? Это... М -м -м, вроде Фома. Он все время так говорит. Типа, босс, босс. Кто он? Он, типа, менеджер у Кесаря. А что это за офис на Маломосковской? Не знаю. Так, Фома, нарисуй мне его. В смысле нарисуй? Ну, как он выглядит? Высокий, коротышка. Блондин, брюнет. Особые приметы. Шрамы, татуировки. Брюнет. Еще. Ну, стрижка такая, ежиком. Угу, ежиком. Сереж. Что? Может, не надо? Страшно. Ну, мне тоже страшно. И что делать? Ну, давай отменим все. Давай. Давай отменим и дождемся, пока меня вычислят. И придут сюда. Давай. Недолго ждать. Мне нужны деньги. Тогда я смогу уехать отсюда, понимаешь? Я не хочу на зону. А именно зона мне сейчас светит, Кать. Я знаю, что это такое. Я не хочу. Я с тобой хочу. Вот с тобой уехать, понимаешь? Я заслужил. Такой, как ты заслужил. Я 10 лет ходил, как и по бритве. А теперь хочу взять банк. По крупному и все меня больше нет <звы> завтра с утра оставьте на прослушку всех сотрудников отдела завтра у Кесаря пропадет баблу будет стрельба без милиции не обойдется кесарю будет очень важно узнать результаты милицейского расследования если у него в отделе есть человек то он его поставит на ушу, чтобы узнать. Дальше сам знаешь. Что за бабло? Откуда пропадет? Да. Фома должен подъехать через полчаса. Он низенький, с короткой стрижкой. Поси. Понял. Приехал. Он в особняке. Сумку! Сумку давай! Да мирой! Разпомни! Вы, Марина! Да, Владислав Алексеевич. Да. Я жена Кутепова, Сережи. Я знаю. Все это ужасно. Мне... Я... Я не знала, что Сережа, что он работает в милиции. И, и он почему-то скрывал к меня. Или, или я не знаю, ему нельзя было говорить. Я узнала недавно, мне сказали... Мы, мы просто были в ссоре. Мне сказали, что он скрывается, что его ищут. И я через одних знакомых, очень влиятельных, в общем, мне сказали, что вы все знаете. Никто не запрещал Сергею говорить, где он работает. Это было его решение. Почему? А чем хвастаться? Мент слабобранное. Мы работаем с грязью, не запачкаться сложно. Что, он что, он думал, что я не пойму? А вы бы поняли? Вы бы поняли мента, у которого мизерная зарплата, он должен постоянно думать о том, где достать денег, чтобы родные и близкие считали его мужчиной. Вы бы поняли? Он что, это сделал из-за из меня? Ваш муж находится в розыске. Когда его найдут, его отдадут под суд. Это все, что я могу вам сказать. А сейчас извините, мне нужно идти. Да, я понимаю. А вот почему он не смог вам поверить, я бы на самом деле задал себе такой вопрос. Подож... подождите, подождите! Я знаю почему. Я изменила ему. Ну, потому что он тоже изменял мне. Вы думаете, я не чувствовала, что у него есть какая-то другая жизнь, в которую он меня просто не пускает? Да я не знала, что он работает в милиции, но я, я знала, что он что-то скрывает. Я знала, что он что-то скрывает. <звы> Сереж, ты где был? Ты три дня не звонил и не отвечал. Доля. Забирай. Это все мне? Тебе, тебе. Спрячь. Только не дома. На вокзале, в камере хранения или еще где-нибудь. Получилось. Да, фокус удался. Сережа, чего же мы ждем? Давай уедем прямо сейчас. Ты что, с ума сошла, что ли? А? Если ты исчезнешь вслед за деньгами, они сразу все поймут. Поверь мне. Нужно подождать немного. Месяца хотя бы, ладно? Забрала жучок. Угу. Отдай мне. Неси. Ты чего, его в сумке хранила? Дура? А если бы они тебя обыскали? Я забыла. Про Фому все помнишь? Да. Сыграй как следует, ладно? Я сыграю. Я смогу. Я талантливая, как ты, Сереж. Ты говорила, что он заставлял тебя спать с нужными людьми. Зачем тебе это? Мне нужно знать о нем как можно больше. Это наша страховка. Кто эти люди? Не знаю, они все крутые. Имена помнишь? Сереж, мне неприятно об этом говорить. Ну ладно, ладно. Не сейчас. Но потом, ладно. Когда сможешь. Напишешь мне все, что о них помнишь, ладно? Имена, что рассказывали о себе. И это словесный портрет. Хорошо? Все будет хорошо. Катюха. Еще чуть-чуть, и мы в дамках. Сережа, ты правда хочешь со мной уехать? Правда. Может, ты думаешь, что если я его так легко предала, то и тебя предам? Я не думаю. Ты прав, Сережа. Никому нельзя верить. Все чисто. Жучков? Нет. Хорошо. Все, пошел отсюда. Жучков нет. Вопрос. Откуда они узнали про перевозку налички? Почему они? Там один человек был. Один? Хорошо. Хотя я в это не верю. Кто-то страховал эту суку. Но кто сдал ему про то, откуда и над чем повезут деньги? Кто? А если? Если Фома. Пому стреляли. Но ведь не убили же. Фома, а тебе больше что были с ним? Тоже вариант. Кто еще знал? Я знал, он знал, он, да кто угодно. Фома кому-нибудь сболтнул, тот передал еще кому-нибудь. И пошло-поехало. Даже твоя баба, и до нее могло все это дойти. Может, это я сдал, Артем? Я тоже знал. А? Кесарь, по поводу бабы не обессудь. Но давай откровенно. Она тусуется где-то в клубах без тебя. Ты знаешь, с кем она там шоркается? Там ведь разный народ. И самое главное, она вне нашего круга. Она вне бизнеса. И поэтому у нее вполне может быть интерес, о котором ты лично даже не знаешь. Ты прав. А он берет ее так за хвост и говорит: Не смей говорить со мной по-русски. Что у тебя вид такой, будто ты кислять набился? Веселение нельзя? Может, мне твоей любви не хватает. Любви или бабла? И того, и другого. Да. А я думал, ты у нас в шоколаде, все есть. Тачка, хада, кредитка. Тачка? Ха! Вон, у твоего Фомы баба себе тачку купила. Это тачка. Я на такой не езжу. Да? И что за тачка? БМВ последней модели. И давно купила? Недавно. где сейчас, Фома, узнай быстро. Угу. Нашел. В сортире. В шкафу. Вы что творите? Кесарь, это не мое бабло. Я понятия не имею, откуда оно понял. Мне подкинули его. Все может быть. На жизни все бывает. Тачку ей тоже подкинули. За тачку я отвечаю. Тачку я в казино выиграл неделю назад. 40 штук срубил, понял. Мне фарт попер. Ты чем мне чешешь, Фома? Какой фарт? Казино позакрывали уже все давно. Ты чё? Это подбольное казино. Хорош, не верите? Я могу адресочек черкануть на Краснопресненской. Езжайте, смотрите, проверяйте, спрашивайте, я не знаю. Везучий ты у нас, Фома. В казино выиграл. Стреляли в тебя и не попались. Любит тебя Бог, Фома. Наверное, много добра делаешь. Слышишь, кесарь, ты фильтруй базар. Я не понял, ты что, меня предъявитель решил, что ли? Кому ты сдал мою кассу? Кто с тобой работает, Фома? Слышишь, Кесар, я Сидеть. не сука. Я не сука, я тебе говорю. А вот ты, сука, решил мне предъявить? Так вот так дела не делаются, понял? Давайте соберем скотняк. Пускай приезжают правильные люди. Давайте посетим, покубатурим. Пусть они решают наши проблемы, а не ты. Я не сука. Нет. Нет! больничку хочешь, Фома? Или тут на диване помирать будешь? Дайте ему 10 минут. Если не скажет, кто с ним брал кассу, кончайте. Ну, естественно. Разумеется. Мы поставили под колпак весь отдел. Все, как ты просил, надеюсь, что Кесарь будет подключать своего человека в отделе к поиску денег. Две недели мы слушали все телефонные разговоры, читали всю почту. Две недели круглосуточная наружка следила за каждым из работников отдела. Плюс все то же самое по отношению к членам всех семей. Результат ноль. Ни одного контакта или телефонного разговора, который мог бы задать хотя бы вопросы. Кесарь на контакт со своим человеком не выходил. Или они общаются телепатически. Вашу мать! Я хожу по лезвию, а вы сработать нормально не могли? Все грамотно было сработано. Значит, никакого крота в отделе нет? Тихонов вспалился сам? Я бы тоже так хотел думать, но позавчера в Нижнем убит наш сотрудник, который работал по торговле с оружием. Кто? Орлов Игорь. Черт, но ведь Кесаря в Нижнем нет. Тут другая связь. Кесарь и человек, по которому работали в Нижнем, сидели в одной зоне. Это точно. Серьезно, надо продолжать операцию. Как? Деньги Кесарю у тебя? Точно? Ты что думаешь, я под шумок хапнул? Я отдал их девчонке, самохиной. Ты через нее внедрялся? Да, это она дала наводку. Она а что-то ее подцепил? На любовь морковь. Сереж, ты помнишь нашу операцию в 2002 по банде Строгули? Да. вот надо сделать то же самое, надо вернуть деньги Кесарю. Ага. А может сразу застрелиться, Сережа? Ты должен внедриться к Кесарю, ты должен быть рядом. А ты пока, несмотря на всю свою конспирацию, действуешь со стороны. А ты должен быть внутри. Ты знаешь, наши правила я не могу тебе приказывать. На внедрение у нас ходят добровольно, но другого хода я не вижу. Что случилось? На тебе лица нет. Катя, у нас проблемы. Что? Кесарь поставил весь город на уши. Ищут деньги. У них уже есть мой словесный портрет. Так что выйти на меня – это вопрос времени. Господи, что же делать? Один из моих стволов оказался паленый. Я этого не знал. Теперь по стволу они выйдут на меня. Без вариантов. А, а уехать. Mm -mm. Ну почему мы спрячемся так, что нас не найдут? Кать, я знаю эти расклады. Человек в бегах живет не больше трех месяцев. Это тебе не Интерпол, от которого можно бегать годами. Это серьезные люди. Господи. Кать, деньги нужно вернуть. Тогда у меня останется хотя бы шанс. А я. Но ты не при делах при любом раскладе. Я все буду валить на ФАМУ, Сереж, это самоубийство. Кесар убьет себя. А это уже моя игра. Я бывал в переделках и покруче. Я знаю, что я скажу. Я знаю, что скажут мне. Я знаю, что это шанс. Все остальные варианты это, ну это смерть, причем мучительная. А как же наша мечта уехать вдвоем? Катя, сейчас хотя бы чтобы ноги не оторвали, а там. Ух, ноги. Скажите Кесарю, я деньги привез, мол, московский. Разговаривал. Я ему говорю, давайте загоняйте всю эту партию сразу. Ну, вопрос в том, что я им озвучиваю одну цену, а они потом в итоге заряжают вообще другую. Я понять не могу ничего. Не знаю. Я принес деньги. Это я брал ваших инкассаторов. Кто ты? Моя фамилия Кутепов. Офицер отдела внедрения в МВД. Работал по наркотикам и по торговле оружием. Сейчас я в розыске. Что тебе шьют? Вымогательство. Было? Было. Кто сдал тебе мою кассу? Фома. Но я не знал, что касса твоя. С Фомой я познакомился в казино. Он должен мне денег. Отдать не смог. Сказал, что даст наводку на кассу. Но он не сказал, что деньги твои. Я не знал, с кем он работает. А Фома не знал, что я мент. Почему принес? Если бы я с самого начала знал, чьи то деньги, я бы не пошел на это. Мне не нужны неприятности. Фома, говорят, уже сыграл в ящик. Испугался? Я же говорю, мне не нужны неприятности. Тебе их не избежать, увы. Если честно, я сюда пришел еще с одной мыслью. Инкассаторов я брал один, Фома не в счет. Но там было еще двое ваших людей с оружием. Я справился. Ты хотел продемонстрировать мне свои возможности? Если бы у тебя нашлась работа для меня и крыша, за мной бегает вся милиция Москвы. Я прошу учесть, что я мог бы положить твоих людей. Но я стрелял только по рукам. Я учился. Ты будешь умирать 10 минут, а не полтора часа, как я хотел. В подвал его. А теперь будем разговаривать. Ты мне расскажешь, как ты спалился, кому предлагал крышу, почему оказался в розыске. А мы послушаем. Ты мне все расскажешь. Чего? Уже три дня. А ты уверен, что он до сих пор в осомнике? Уверен. Только не уверен, жив он там или... Владислав Алексеевич, может, уже пора вызвать ОМОН и вытащить его туда? Все-таки безумно рискованно было послать его туда под собственным именем. А вдруг они поймут, что он не в розыске, а внедряется? Ну, Во-первых, он в розыске. Его реально ищут. Об операции знают только трое. Во-вторых, он вернул деньги. Если человек, а тем более мент, добровольно возвращает такую сумму, значит, у него очень серьезные проблемы. Кесарь, поверит. Ладно, Лёша, ждем еще три дня. Три дня? Ставки слишком высоки. это твой новый паспорт. <Слыш> Хвостенко, Сергей Павлович. Фотографию вклеят позже, когда тебе физиономию поправят. Хочешь работать? Хочу. Работай. Суть. Да. Давай, заходи. Давай, заходи. Ну что, принес? Да? Давай, давай. А, ну все, пошел. Стой пока на месте. Слушай, этого как бы мало. Где остальное? Ну это пока все, я еще не толкнул весь товар. Мне все равно, толкнуты его или нет. Ты товар взял? Значит, должен был принести мне деньги, понимаешь? Сегодня день расплаты. Давай, гони бабки или возвращай товар. Серега, я не могу. Ну дай мне еще пару дней. Ты взял товар, значит, должен был принести мне деньги, понимаешь? Сколько у тебя карманов, да? Снимай куртку. Давай. Зачем? Давай, куртку. <соцентричные> Куда? Вот <соцентричные> сука. <соцентричные> <соцентричные> <соцентричные> Слушай, но ну этого как бы тоже мало. Завтра принесешь остальное, слышишь? Ночью поедешь с ребятами в переделке. Там цыгане. Надо с ними разобраться, поможешь. Ясно. Что тебе ясно? Еду в на помогаю. Урод, ты не к теще на блины едешь. За каждого убитого цыгана штука баксов. Кто не заработает ни одной штуки, платит мне пять. Это ясно? Ясно. Пошел, Чем он такой гой, а? Лаба у него сбежала. Катька. Куда сбежала? А никто не знает. Мобилу выключила и исчезла, сучка. Уже три дня, как бешеный. Пришел мент. Это Катя. Знакомься. Красивая. Да. Как она любила меня. Душу отдавала. Ее нашли вчера вечером на десятом километре Новой Риги. В кустах. Пулю в затылок. Я любил ее. Мне столько бабла было вложено, если бы ты знал. Ты мент. Найди того, кто ее убил. Тебя очередь расследовать. Вот и найди. Если надо, всю Москву подними Ты понял? Понял. Что стоишь? Что тебе еще надо? Денег что? Номер ее мобильного. Здравствуйте, Серег. Так ты же в розыске. В розыске. Понятно. Ну, чем могу? Выручишь. Ну, конечно. Сегодня ты в розыске, завтра я в розыске. Че надо? Мне нужна распечатка звонков по этому номеру за последний месяц. Ага. С тобой? Его зовут Алексей, он тебе позвонит. Заберет и распечатку. Да не вопрос. Значит, Кесарь хранит бабло в банке «Корсар». Так точно. Шматков Георгий Юрьевич, президент банка «Корсар», устал? Он устал, товарищ подполковник. Ну ладно, ребятки, совсем недолго. Я уверен, что Шматков не только хранит сейф и наличку Кесаря от героина, он также знает про все его офшорные счета, про схемы отмыва бабок Кесаря, про все. Шматков финансовый оператор. Да мне все равно. Знает он про офшоры, знает он про отмывку. Я внедрялся не для этого. Я ищу человека-кесаря в отделе. Я и рядом не стою с этой темой, рядом не стою. Да нет, Сережа, ты совсем рядом. Не вижу. А я тебе покажу: ты прижимаешь банкира и вытаскиваешь из него информацию. По бабкам кесаря. Если хочешь делать это жестко, делай. Как только у меня эта информация, я отправляюсь с ней к кесарю. Да, я, подполковник Шабуров. И я предлагаю ему сделку. Он называет нам имя человека в отделе, а мы забываем про все. Про его дела, про бабло, где он его держит, куда инвестирует, как, Сережа, пойдет он на такую сделку? Возможно. Или попросит время подумать, скажем, дня три. За эти три дня грохнет кого-нибудь в отделе и спишет все на него. Вы хотели крота, товарищ подполковник? Вот он, мертвенький. И вы получите новый труп. А крота вы не получите. Правильно. Поэтому я не дам ему время подумать. Я понимаю, ты устал, но мы уже на финише. Сделаешь. Вот и хорошо. Так, что у нас еще? Катю Самохина убили. Кесарь приказал мне, чтобы я нашел того, кто ее замочил. Сереж, ну сейчас это нас не очень волнует. Не сильно увлекайся этой темой. Помни о главном, понял? Понял, понял. Отдохните немного. Мне не нужны деньги, мне нужна информация. Ты подробно ответишь на мои вопросы. Я буду спрашивать про твоих клиентов, про разных клиентов, ты понял? Вопросов много, ты мне на них ответишь очень подробно. Потом покажешь файл в компьютере, где находится информация, которая подтвердит, что ты рассказал мне правду. Если ты не захочешь этого делать, то я буду тебя пытать, потом закопаю во дворе. Что ты решил? Я буду говорить. Отлично. Вы не убьете меня? В этот раз нет. Но я приду снова и убью тебя, если ты вдруг хоть кому-то расскажешь, какие именно вопросы я тебе задавал. Ты все понял? Да. Здесь все, я записал его показания. Есть что-нибудь? Все есть. Он рассказал про всю финансовую схему, по которой кесарь отмывает бабло. Он не побежит к кесарю? Даже если побежит, за три дня такую схему не спрячешь. Но вам стоит поторопиться. Хорошо, в ближайшее время я выйду на кесаря. Еще дня три я вывожу тебя из операции. Ясно. Так, все, здесь выходишь. Костя, ваш друг из центрального аппарата, достал распечатку звонков на Катин мобильник за последние три дня до ее смерти. Я проанализировал. Тут есть один номер, который вызывает вопросы. Какой? А вот. С этого номера звонят очень редко. И только на два-три номера, в том числе и на Катень. Ей звонили с этого номера в день ее смерти. И, судя по всему, этот номер предназначен для звонков девушкам. Все остальные абоненты тоже молодые женщины. Кости проверил. На кого он зарегистрирован? На украденный паспорт. Зарегистрирован на украденный паспорт полгода назад. У Кости тоже этот номер вызвал подозрение. Звони Кости, пусть он засечет, где сейчас этот телефон. А ты съезди, посмотри. <звы> Кость, это точно Большой спасограничевский переулок? Да тут клуб какой-то. Ладно, как скажешь. Забыл о наших договоренностях. Мы обсуждали с тобой эту тему. Я обеспечиваю тебя крышей за треть от твоих доходов. Всех доходов. И тут выясняется, что у тебя есть бизнес и инвестиции, о которых я не знаю. Счета, о которых я не знаю. Фирмы в Праге, зарегистрированные на твое имя, о которых я не знаю. Недвижимость, оформленная на тебя, которой я не знаю. Почему, кесарь? Все, что ты называешь это моя доля. Я не обязан отчитываться перед тобой, куда я прячу свою долю. Ты получаешь свою треть, остальное тебя не должно интересовать. Я не получаю треть, Кесарь. Я произвел расчеты, и, судя по движениям на твоих счетах, только за этот год ты утаил от меня 11 миллионов долларов. 11, Кесарь! Треть из которых моя. Ты ошибся в расчетах. Мать! Твою, кесарь! Я не ошибся. Ты понимаешь, что я из-за этого рискую всем? Я отдаю тебе своих парней, у меня уже два трупа в отделе. Под моей крышей ты живешь, как под зонтиком во время ливня. На всех капает, на тебя не капает. И если бы я хотел, кесарь, я бы раз десять тебя закрыл на пожизненное. Короче... Я хочу понимать, как ты видишь наши дальнейшие отношения. Если ты ими дорожишь, ты выплачиваешь мне 4 миллиона долларов. 3 моя доля. Один – штрафная санкция. И выплачиваешь в течение двух дней. Если нет, я передаю в Интерпол информацию о твоих заграничных инвестициях и счетах. Также к этой справке я приложу рапорты моего агента. И если Интерпол и чешская полиция не начнут суетиться, я очень удивлюсь, Кесарь. Хорошо. Четыре лимона. Решили. Агент. Я отдам тебе его. Сейчас. Да не вопрос. Запасные ключи от его хаты. Четвертый Ростовский, дом 2, квартира 15. И пусть твои ребятки будут поосторожней. Стреляет он как бог. Кутепов Могу дозвониться Алексей, он вырубил телефон. Спас Гриничевский переулок, там клуб какой-то. Спасибо. Угу. Сережа? Я спалился. За мной приходили люди кесарей. Я еле ушел. Ты где? Алеша убит. Его тачка возле клуба Барбарелла. Он там мертвый. Мы все спалились. нахрен, Шабуров. Где ты находишься? Ты здесь, на Китай-городе. Так, иди на нашу точку на Китай-городе. Немедленно, понял? Да, да. Ты на чем будешь? На своей машине. что Шабуров и есть человек Кесаря в отделе. И это он сдал Кесарю Тихонова и Орлова. И он убил Катю. И Алексея тоже он убил. А Катя зачем? Катя рассказывала мне, что по приказу Кесаря она спала с нужными ему людьми. Среди них был Шабуров. У него был номер ее телефона. Он звонил ей в день ее смерти. Когда Шабуров узнал, что я внедряюсь к Кесарю через Катю, он испугался, что она может дать мне его словесный портрет. И убил ее. Я уверен, что Шабуров послал меня к Кесарю только с одной целью нужно было проникнуть в его финансовые тайны. У них там какие-то свои расчеты. Вы понимаете? Возможно, Кесарь скрывал от него какие-то бабки. И он хотел узнать. Все это гипотезы. А факты? Ты принес факты. Какие вам нужны факты? Меня хотели убить из машины Шабурова. Сразу после того, как я ему позвонил. Это не факты. Поставьте Шабурова под колпак. Просветите mm -hmm. его контакты. Mm -hmm. Банковские счета, недвижимость. Хорошо, хорошо. Входите. Вы что, мне не верите? В то, что Шабуров крот, не верю. А в то, что он заподозрил тебя в кое-каких темных делах, и ты решил его дискредитировать. В это я верю. В каких делах? Ты ограбил кассу кесаря, применяя при этом огнестрельное оружие. Три человека ранены. И присвоил деньги. Я отдал деньги Кесарю, так сказал Шабуров. Это была оперативная комбинация. Деньги ты не вернул? Вы Шабурова верите, да? Он вам поет про меня все, что захочет. А вы меня послушайте. Сережа, да. ты заигрался. Уведите. Итак, вы уже в курсе, что наш бывший сотрудник Утепов встал на путь преступления. Он в бегах. Мы подняли на ноги всю милицию города. Есть информация, что он причастен к нескольким убийствам. Также есть информация, что, возможно, он сдал криминалу наших товарищей Тихонова и Орлова. А также сдал бандитам все ваши операции, легенды и фотографии. Вся наша деятельность парализована. Вы работали с ним много лет, знаете его привычки и методы работы. Найдите его. Живым или мертвым. Я подчеркиваю, живым или мертвым. Работайте. Спасибо. Кутепов глупости не делай, продырявлю. Возьмись руками обеими за пакет. Понял. Подними руки. Давай поговорим, Саша. Нечем мне с тобой разговаривать. В отделе с собой поговорят, понял? Меня подставил Шабуров. Он сдает всех наших ребят, кисар. Следователю расскажешь. Это. Я не доживу до следователя. Он не даст мне жить. Ты подумай своей головой. Ты знаешь, у меня 8 лет. Я всегда был хорошим, да? А тут вдруг стал плохим. С какого перепуга? Саша, так не бывает. Я тебя прошу, мне помочь. Ты работал со мной 8 лет. Мы друг друга выручали. Сегодня меня подставили, завтра подставить тебя, любого из нас. Ты просто обязан мне помочь. Я Шабуру тоже 8 лет знаю. Дай мне шанс. Все, что я прошу, шанс. Да? Я нашел Кутепу. Так, говори адрес, куда приехать и никому больше не звони, понял? Да. Все, до связи. Здравия желаю. Выходил? Да нет. Какая квартира? Третья. Он там один сейчас. Ладно, жди меня здесь. Вы один приехали? Не один. Не волнуйся, нас прикрывают. Я вызвал группу из ФСБ. Дело зашло слишком далеко. Ладно, жди меня здесь. Я пойду попробую с ним поговорить. Так решили. У него слишком много информации по кесарю, которая нам нужна. хотел убить меня. Убить меня хотел, сука. Тихо, все, Сережа, все. Не делай глупостей, ты и так уже На, достаточно. Я сделаю еще одно. Я отстрелю тебе руки и ноги, а потом зарежу тебя, чтобы ты, сука, долго умирал, как Тихонов, которого ты сдал. Да брось ты, Серёжа. Месть – это оружие посредственности. Умные люди не мстят. Они видят возможности. Например? Ну, например, деньги, которые ты взял у кесаря. Помнишь, я тебе сказал, что ты их заработал? Хочешь, я компенсирую тебе все. Да, меня, конечно, можно купить. И недорого. Но кто заплатит за жизнь? А... Тихонова, Орлова, Алеша, Кати. Как мы это оценим? Катя, а нахрена хрена тебе эта шлюха? Возьми бабки и купишь себе бабу подороже. Шлюха ты. А она меня не предала. Ладно. Та информация, которую ты нарыл на Гезере, она стоит 4 миллиона баксов. Они уже у меня. Половина из них твои. А хочешь, я сделаю тебе латвийское гражданство. Сваришь в Доминиканскую республику или в Аргентину с этим баблом. Это реально. А лучше бы не уезжать, Сережа. Можно стричь кесаря вдвоем, это хороший бизнес. Хочешь в долю? Я работаю под 30% от всех его доходов. Половина из них твои. Твою мать, Шабуров. Ты посмотри на себя. Ты задыхаешься в собственном дерьме. Тебе, может быть, жить осталось три минуты, а ты бабло Скажи что-нибудь человеческое, чтобы я тебя пожалел напоследок. Я тоже люблю вкусно поесть. И не считать копейки до полочки. Да, я нарушал закон, но я это делал не для того, чтобы набить свой карман. И главное, Шабуров, на мне нет крови своих. Ты понял? А ты перешел эту грань. Ты послал меня Кесарю почти на смерть. Меня били на смерть, я и сам убивал. И ты думаешь, я за баблом туда ходил? Я там был, чтобы найти гада, который сдал наших ребят. И я его нашел. Если ты выстрелишь, тебе не выйти из дома. Дом окружен. и отдал приказ стрелять на поражение. <Слышко> Здесь один патрон. Хоть напоследок будь человеком, а? Yeah.